Заткнись, а Малиса, Маруся, Алиса, все они. Отключай его, отключай. А, при... Да ты тупица. Что у вас новенького? Про за Алису и анджелу Вы слышали, мэры Клипса какую-то новую что-то в городе сделан? Я пока изменений вообще не вижу. Что-то изменилось? Липса, мэр города сделала еще новую, можно сказать, Алису Тан. Пошли, Я иду. Адриан ты вчера в курсе со мной созвонился я его тут не сбросил. Молодой. А, а это а, что, что за дебил? Дю... где дебил? Говорит какой-то. А это да, это Алина по телефону со мной базарит. На уши. Так, говорят что-то в банк. Ой. Добавили Олубатор. банки, не знаю, что добавить. Что могли добавить? О, секретарь. А, здравствуй, Здравствуйте, женщина, секретарь. <гъя> Тысяча. Я тут кое-что. Так, возьму? я тут ä, куплю. Ну. Же... О, неужели. Так, это что такое? Я Ай, это... ты тупая... Йо, больная. <гъёбная> Тупая лиса. Мираж использует. Так. Аккуратно. Во. О. ты тоже купила. Так, вроде вниз. Какие-то двери внизу. Банкиру. Здравствуйте. Одна тысяча. Ну и что мне с Он... одной тысячей делать? У меня есть одна тысяча. Так, ну-ка, теперь. А -а -а. Стоп, а вы купили еще карточку обратно? Помоги нам, мы, мы застряли. Помоги. А как? Есть... как вы сюда зашли? Помоги Там ключ, карту Подождите. надо у секретаря Подождите. купить. Подождите, может, я платье. уже купила, но как вторую дверь это открыть, а? Внизу а там все есть. Открывай, мы ничего не взяли. У нас только тысяча Эй, с собой. Одна тысяча. Да, мальчик, вам, короче, клипса напоминает... <Africa> <vuelta dön unfovkill> потому, что... Деньги — это вред. Вам это клипса напоминает. Voilà. Это вам по секрету сказано. Деньги — это класс. Так, давай. Эй. Это бред, бред. Нет, ты чё, тупой? Чей клипса потом по башке треснет. Так. Угу, пофиг такой пуфик сделал. спускайся к нам О, сейчас проблемы твои проблемы то что назад не купил хотя это и мои проблемы но и без разницы эй помоги нам будем сидеть 6 лет неужели какой-то супергерой додумался прийти а нам дверь сверху открой не понял что происходит? А, Она... что? Ты нам открой. Одна тысяча. Как здесь открыть? Под... так, пойдемте наверх. Тут, вроде. А, О, тут вот окна есть. Можно выйти. А как ума делала что-то? Ты чё, самый наглый или чё? А вообще, да, девочка. Да мне хоть трансвестит Спасибо Не Так что можно купить на эту одну? Ты... Сякума делает Алло Так зайдем во-первых в магазины стоп Одна... яблоки Ладно бы ничего Не нового взял. мне их много пока что еще в запасе Не-не-не, вдыхай, ну ладно Так это что за дебил сидит тут на травке за апельсины продает какую-то фигню. И удочка. Ну, удочка. Ладно. А, я понял. Тут в водоеме у нас рыба не водится. Мы порыбачим. ля ля поймал ля ля там ля Тресков нужно. Одна треска и шесть штук. Ничего. Это выгодно. Если порыбачить. Везения тут очень много. Так, что моя мама обновила? Так, что... Так, а... Понятно. Добрый день. Здравствуйте. Печенье ничего не об... обновили. Помощь что печенье а, не обновили? Что-то за е ⁇ очень дорого. Вот. дорого стоит. И вот... Понятно. Да ничего не смутило? Ничего не смутило, да? Каш. О. <свист> <-то за> <свист> <свист> <свист> О боже. Не знаю, это заблеводство только что было. кто прыгал как в сумасшедший, и я видела личность дракона. Ничего ты не видела, ты тупая и слепая. Видела. Видела, как он трансформировался. <свист> он не трансформировался. А, это... здравствуйте здравствуйте ты тупой и наглый Люботина. вот на мп3 вы пытались его поджечь тоже супер шанс на как закон ты не хочешь его поджечь Ить, ить, мыть, тыть, мыть, мыть, мыть, мыть, мыть. Туч, тыч, мыть, тычьмыч, мыч. Тычь, тычь, туч и туч. Мы почти. О, здравствуйте, вы кто? Что вы тут сидите? Я тут услышал, у <кхм> нас появились какие-то новые деньги на которую мы скоро И... все перейдем. Джигает, кстати. А. Отказал. Кто всё Я отказал. Давайте чуть-чуть. Так, сегодня лиса что-то наркоманит у нас. Ну ладно. <связывается> Я не наркоман, что просто мне продали несвежие булочки. Перо вылетело. Да, да, мне это. продали не свежие булочки, поэтому блювотину. Так, пойду пока что поизучаю, что пойду пока что обменяю там Ты тупой заткни вот своя, тупая лиса Уй, заткни блюю. Да мне хоть, не хоть да. Не свежие пончики продали. Капец, три рубля в кармане оставили. Дай мне на пропитание. Ага, у меня всего три входа в банк. Три рубля, пожалуйста. Жалос на пропитание. Mm -hmm. Мне б кто-то дал у меня осталось ровно, <питание> ровно. Ровно ничего. Так, дай на пропитание? Пропитание. Обойдешься с своим пропитанием. Мне пончики свежие продали. Сделали. Ля, -ля, ля Так, у меня уже есть. Как прекрасно, что тебе не надо тратить карточки, чтобы зайти в это в этот банк. Не всегда есть с собой под рукой. Ю -ю. Так, здравствуйте. Одна тысяча. Одна ты две тысячи, две, сказал, и три, у меня ровно три, четыре тысячи, четыре тысячи, ну на пропитание. и <св> так, четыреста кадиней, так да, все прекрасно пожалуйста. у меня, я пока живу не бомжую. дочь миллионера, дорого все стоит, но мы живем как-то мы, миллионеры. Мы все миллионеры. Я не понял. Чудесный мистер Бак. Так, так, так, все, мне надо идти, бежать, быстрее, спешите, у меня одна минута. трансформация. люля ла куля пала Что здесь мой айфончик говорит? Ничего не говорит. Mm -hmm. Зачем мы мне прям на лицо встаем? И... Стоим прям на моем лице лицо утоптать в грязь. <свят> а, иди сюда. Колеса. Если суету по башке дам, я сматываюсь. Куда мы это бежим? Ну, Все, меня не найдет. Тупой наглый меня не найдет. Никогда не найдет. На... Потеряла. Потеряла, вот именно. Что. Идёт, Потеряла. А я уже на крыше балбесина. Закрыться. Все. Ты сюда никогда не пройдешь. А, ты про этот вход? Уверен. Сюда никогда не зайду. О, привет. Привет. Тут дверь. Так, надо мне там двери сменить наголос я тут заберу эту дверь. Там так пойду лучше в другой дом переночу сегодня вот в этот <связь> ты, что, ты думаешь я не найду тебе на тебя охота не найдешь все я буду тут спать